С вами Сергей Чуй на канале Алисази. Сегодня мы находимся в городе Иу Этот город славится благодаря Одним из крупнейших Рынков Китая Это даже не рынок Это большой комплекс маркетплейсов Я вам покажу маленькую часть Всех китайских производителей Которые представлены в одном месте Добро пожаловать в начало Самого крупного торгового центра В Иу Увы, без наморников сюда не пускают Особенность вообще этого торгового центра И всего комплекса В том, что он очень сильно вытянутый Великое начало Магазин Только бритвенных станков Только фенов Или всяких наборов Это что-то новенькое Перчатка для кухни Одновременно с щеткой, губкой. Вот такой вот новый вид парисосов. На самом деле он чистит стекло. Вот зашли тут на жиротряс. Блин, крутой массаж. Тут у него очень крутая насадка. Она сразу массирует и пятую точку, и спину. Вот зашли в магазинчик Тут представлены фены Фены естественно типа Итальянский бренд Те же бренды Уже адаптированы под арабский рынок Даже может где-то на иврите найдем надписи Но сам факт То что это все Мада им Италия Вот столько вот тут фенов Рай right для девушек А если еще и на продажу попадут как удобно написано welcome Ты так спотыкаешься И падаешь и видишь сразу весь продукт welcome. Лицом Маленькие сумочки Кошелечки Это все еще понятно Лапа кота чтобы бить соседа по партии Это тоже понятно А зачем Сельдерей синего цвета Кукуруза Миньон или вот. что это и как это можно использовать. Мне всегда нравились такие ботинки, <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> удобные. Виктор Виктор Полировальная машина Виктор Профессиональная Какой-то мир дверных ручек Куда ни посмотришь, дверная ручка Тут длинная ручка О, замок, наконец-то Я попал в мир замков Вокруг меня Одни замки и больше ничего Дверные замки, навесные замки Ручки с замками Я не знаю, я иду больше пяти минут и ничего кроме замков я не видел dj 这节奏不要停 我脑袋里在开party 不晃都不行请给我一分钟让一是空白的权利什么烦恼什么忧愁全都给我滚出去音乐节拍太重酒精在起作用灯光不停转动让人想要放弃